Первый бизнес, если его можно так назвать, был в 15 лет. Я торговал мороженым в электричках. Я считаю, что я выбрал очень правильный товар. Лучше он продается, когда жарко. Когда жарко, он быстрее тает. Вот Когда ты идешь, много народа, и тебе начинает на голову что-то липкое капать, начинаешь понимать, что, что это твои, продавать. Деньги. Да, твои деньги тают потихонечку, и продавать надо быстрее. Этот товар дико мотивировал, но первые два вагона, я прям как сейчас помню, я прошел молча, потому что так как немножко стрёмно, так открываешь дверь с этой коробки, ты стоишь и все люди на тебя смотрят, но ну, на третьей я понял, что скоро начнет таять. <свят> Первая цель была достигнуть уровня жизни моих одноклассников, а потом уже какой-то момент я понял, что я могу жить намного лучше. Ну, ребята из двора, они говорят, слушай, да ты просто фартовый, ты угадал, что сделать, что купить, что продать, а сами сидят на месте и ничего не делают, я считаю, что это неправильно. У -у -у. Я считаю, что мы делаем сами себя. Ну, изначально красиво. такая позиция была? Да. Я, как ты ее получил эту позицию? Наверное, отчасти меня поставила ситуация. Банально в какой-то момент нечего было есть. Ну, то есть это было таким сильным стимулом, кстати, является. Шага назад не было. Ну, то есть, если я не заработаю, я не поем, условно. Или если я потрачу все деньги, я завтра не поем. В какой-то момент увидел у одного товарища табличку, куплю ваучер. Я узнал, зачем он покупает. Оказалось, что он продает их. По более дорогой цене на на сырьевой бирже. Я взял табличку в руки, встал возле детского мира. С табличкой «Куплю ваучер». Уже можно назвать отчасти наверное, бизнес, потому что деньги уже были неплохие. Я на самом деле 15 лет купил первую машину, у меня даже паспорта не было. А учеба? С учебой, к сожалению, приходилось учиться по мере того, как я погружался в разные бизнесы. И со временем я просто сам начал выбирать, где я буду учиться. А В институт я не пошел, потому что не мог пойти. Я пошел на самом деле на фрезеровщика, но через три месяца я понял в какой-то момент, что я не буду существовать в этой модели жизни. Я увидел людей, которые уже отучились. Их день, когда они ждут 6 часов вечера, чтобы пойти домой. Но ты закончил высшее образование? Я потом учился, да, закончил, но это было намного позже. Я уже выбирал обучение под то, что мне нужно. Мне кажется, это ключевая история в обучении. Сейчас она будет все больше и больше развиваться. Если это осознанный выбор, то можно и не учиться, я считаю. Можно учить то, что нужно, можно выбирать уже позже более профильно то, что изучать. То есть вопрос, что ты будешь делать. Не будешь учиться? что ты будешь делать? Достаточно тяжело родители переубедить, что не надо учиться. У нас были хорошие институты физики, химии и так далее, но у нас не было институтов бизнеса. Да. Тут резко Россия стала рыночной страной, где рыночные отношения. Понятно, что с этим никто не знал, что делать. Ты изначально хотел, чтобы твой сын стал предпринимателем? Даже, наверное, не совсем правильно отвечать на этот вопрос, хотел бы я или нет, потому что он сам уже может решать. Но изначально я был за. Ну, нравится тот путь, который я прошел. Он хочет сделать сам себя. В свое время отказались от идеи, что он должен работать там, у меня в компании или как-то быть партнером в компании и так далее. Все-таки надо сделать себя самому.